Всем добрый день, с вами канал компании Радио Сила и сегодня мы поговорим о такой радиостанции как Optim Apollo версии 2.5 на данный момент это последняя версия данной радиостанции а поговорим мы именно о ее настройках и функциях часто такое бывает, что при первом включении радиостанция у нас находится в нолях То есть в пятерочке мы ее никак не можем переключить. Клавиша минус 5 кГц не работает. Для этого нам необходимо выключить радиостанцию. Зажать клавишу F и клавишу передач. И включить радиостанцию. До появления надписи Open Mode. Отпускаем. И теперь у нас все заработал. У этой радиостанции пороговый и спектральный шумоподавитель регулируемый. Для того, чтобы их отрегулировать, нам необходимо боковой клавишей выбрать интересующий нас шумоподавитель. Допустим, это будет пороговый шумоподавитель. Нажать клавишу F и верхними клавишами мы можем задать уже значение порогового шумоподавителя. Всего 28 значений. Таким же образом мы можем отрегулировать и спектральный шумоподавитель. Выбираем спектральный шумоподавитель. Нажимаем клавишу F и регулируем. Мало кто знает, но у этой радиостанции есть дополнительное меню. Для того чтобы в него зайти, необходимо удерживать клавишу F. Первый пункт меню: Выбор мощности High повышенная, Low понижена. Второй пункт меню. Выбор подсветки. Радиостанция имеет три варианта подсветки. Третий пункт меню включение и отключение звукового сигнала нажатия клавиш. Четвертый пункт меню активация функции автоматического включения радиостанции после подачи питающего напряжения. Следующий пункт меню режим отображения частоты и рабочего канала. C.H на дисплее отображается только номер канала и частотная сетка. Pro на дисплее отображается рабочая частота установленного канала. Частота 26 965 и мы видим сетка D, первый канал. Далее у нас идет режим выбора последовательности каналов в памяти для сканирования. Следующий пункт меню выбор приоритета при нажатии верхних клавиш. То есть здесь мы можем выбрать соответственно в приоритете у нас будет либо громкость, либо шумоподавитель. По умолчанию всегда стоит громкость. Следующий пункт меню это включение и отключение функции подавителя импульсных помех. Работа этого режима хорошо заметна при использовании радиостанции в режиме АМ. Рекомендуется использовать его в случае сильных помех от системы зажигания автомобиля. Следующий пункт меню – это регулировка чувствительности приемника с шагом в 6 дБ. И последний пункт меню – это регулировка контрастности дисплея. Чтобы сохранить все наши настройки, необходимо удерживать клавишу F. Надеюсь, это краткое видео поможет вам разобраться с вашей радиостанцией.